Привет, мои Лего-фаны! Сегодня с вами я, Лего Стар. Сегодня мы продолжим тему оружия. Это штурмовой пулемет с дистанционным управлением. Сейчас я его разберу и затем соберу его для вас без инструкции. Готов. Смотрите мои видео на канале. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Удачи всем. Пока-пока.